Здравствуйте, дорогие друзья, зрители моего канала. С вами астролог Марина Скади, представляю вашему вниманию астрологический прогноз на декабрь для представителей знака Овен. В целом благоприятный месяц, особенно вторая половина декабря. Коридор затмений открыт лунным затмением в вашем символическом третьем доме в знаке близнецов. Три месяца вы подводите итоги, что-то завершаете. Заканчиваете старые дела, возможно, связанные с документами или обучением. События первой половины декабря связаны с коммуникациями, информацией, знаниями, сестрами и братьями, с близким окружением и общением с ними, а также транспортом, работой с техникой, короткими поездками и передвижениями. Вероятно, это окончание каких-либо курсов, поездок, командировок какого-либо проекта этот коридор затмений закончится солнечным затмением 14 декабря в вашем девятом доме и ближе к середине месяца актуальными станут вопросы развития и приобретения новых навыков декабрь важный месяц для всех кроме затмений будет еще много астрологических событий в негативном проявлении возможны поломки транспортных средств, компьютерной и бытовой техники. Возможно, придётся решать проблемы близких родственников, либо общение с родными окажется достаточно сложным. Но если сравнивать уровень благополучия на декабрь с представителями других знаков зодиака, то Овнам в некоторой степени везет марс ваш управитель имеет сильный статус управления движется по вашему первому дому в одном знаке с вашим солнцем поэтому старайтесь выглядеть уверенно и вы начнете чувствовать себя победителем даже при неблагоприятных внешних обстоятельствах в первой половине декабря не просто сориентироваться, но не торопитесь. Очень важно направить свою излишнюю энергию в правильное русло. Повышается ваша физическая подвижность, легкость на подъем. Многие овны становятся в это время отчаянными, способными на безумные поступки. Надо стараться оберегать свое психическое и физическое здоровье. Поддерживайте своих близких так как представителям других знаков зодиака может быть значительно сложнее в этот период. Конечно, многое зависит от уровня осознанности, но у большинства овнов появляется сила, происходит активизация творческих способностей. Вы излучаете энергию, к вам тянутся люди, хотя при этом вы можете испытывать большое напряжение, взвинченность. Овны с низким уровнем Развития становятся грубыми, нетерпимыми, резкими. Если человек по природе своих хам и старался этого не показывать, то в коридор затмений негатив выявится. Самое время для того, чтобы подумать о своих взаимоотношениях с другими людьми. Проявляемая вами активность и напористость, инициативность может пугать окружающих дух соперничества порой не совсем здорового может привести к конфликтам с начальством сослуживцами или компаньонами стремление к превосходству повышенное чистолюбие может многое испортить отстаивайте свои интересы но не резко именно так вы сможете оказать влияние на любую ситуацию и укрепить авторитет в первой половине декабря Значительно повышается вероятность несчастных случаев на производстве. Травмы э, могут быть... Вы можете оказаться замешанными в конфликт или физическое выяснение отношений. Следует соблюдать особую осторожность при использовании курюще-режущих предметов. Избегайте драк. Соблюдайте осмотрительность и осторожность. Особенно при обращении с горячими предметами или огнем. Свою повышенную активность и физическую силу хорошо бы направить на занятия спортом. Венера движется по знаку Скорпиона. Ваш символический восьмой дом до 15 декабря будет здесь, что дает вам возможность активных контактов с противоположным полом. Но это тот случай, когда лучше больше действовать и меньше разговаривать так как импульсивные высказывания, склонность поставить все точки над «и», может привести к недоразумениям и надолго лишить гармонии в семье и в парных отношениях. С 1 по 21 декабря Меркурий движется по знаку Стрельца в вашем девятом доме, способствует оптимистическим настроениям, помогает обрести уверенность в себе и выйти за рамки привычного окружения, чтобы обрести лучшее понимание и перспективы вы сможете поддерживать связь с людьми, живущими далеко от вас, принадлежащими к другим традициям. К предметам, требующим вашего времени и внимания, относятся дальние поездки, повышение квалификации, изучение или применение иностранных языков, религиозные или политические интересы, издательский бизнес, реклама. Активизируется переписка или споры по поводу повторного брака. Родственники со стороны супруга, вопросы их здоровья или работы могут потребовать вашего участия. 12 декабря белая луна, светлая кармическая точка, входит в знак Стрельца в ваш символический девятый дом и будет здесь до 12 июля 2021 года. Дает вам поддержку, ощущение внутреннего света, невидимых покровителей, стремление и способности к духовному развитию, благодаря чему вы способны выйти из любых неприятных ситуаций. В декабре вы находитесь в выгодном положении, способны сопоставлять любые факты, которые не видят другие, и благодаря этому вы делаете правильные выводы. 14 декабря солнечное затмение в Стрельце в вашем девятом доме может принести изменение круга общения, новое обучение, дальние поездки, переезд в пределах родной страны или даже перспективы выезда за рубеж. Возможно получение судьбоносной информации или новости. У вас может появиться тяга или необходимость работы с информацией, написание текстов, поиск материалов сбор и обработка данных, также могут быть важные поездки за границу или планирование этих поездок, знакомство со статусными людьми, повышение вашего авторитета благодаря вашей успешной деятельности. Возможно, вы защитите проект или издадите свою книгу, начнете преподавать или наоборот, встретите своего духовного наставника. Могут подняться вопросы веры, идеалов и принципов. 15 декабря Венера переходит в знак Стрельца в вашем Девятом Доме. Благоприятствует всему, что связано с интеллектуальной деятельностью, юридическими вопросами, высшим образованием. Хорошее время для обучения повышение квалификации, стажировки за границей, научных исследований и разработок. Успешная издательская или преподавательская деятельность. 21 декабря – день зимнего солнцестояния. Солнце переходит в знак Козерога в ваш десятый дом. Также в этот день Меркурий переходит в знак Козерога. Юпитер и Сатурн соединяются в Водолеи и открывают новый 20-летний цикл. Для вас этот аспект означает начало больших перемен в карьере. Будет создаваться что-то серьезное и долгосрочное. Транзит способствует обретению твердого положения в обществе. Возможно, вы будете высказываться в присутствии публики, и ваши идеи будут восприняты. Можете найти новых друзей и единомышленников получите возможность поделиться своими знаниями и навыками. Обстоятельства второй половины декабря будут благоприятны. Хороший период для общения с начальством, с клиентами, либо с кем-либо из старших родственников. Их влияние на вас очень велико в этот период и может оказать значительное влияние на ваше будущее. Возможно, вы получите важные новости или информацию относительно карьеры или других ваших целей. Вторая половина декабря благоприятна для работы с документами или составлению отчетов, связанных с повышением вашего статуса. Это подходящее время для общения с начальством или похода в общественные организации. Возможно, вам придется объяснять смысл своих действий. Не исключено, что это будет подвергнуто критике. Может быть, ваша точка зрения покажется иной, непопулярной. Но вы сможете отстоять свои интересы. В этот период практически невозможно скрыть какую-либо информацию или действие. Ваши идеи и методы могут стать предметом пристального внимания окружающих. Но у вас есть все возможности отстоять свою точку зрения и произвести положительное впечатление на партнеров и на начальников. 30 декабря полнолуние в раке в вашем символическом четвертом доме в 5.28 по киевскому времени говорит о том, что какие-то дела, касаемо ваших родителей, дома, вложения в недвижимость, работы на дому могут приблизиться к завершению. Или вовсе закончится. Наступит момент кульминации или принятия решений в какой-либо из этих сфер. На этом у меня все. Благодарю вас за внимание. Если остались вопросы, пишите в комментариях. Буду благодарна за репост. Поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю вам счастья, мира, добра, здоровья. До новых встреч. Пока.